Ну, приехал узнать много нового. Интересно было поиграть в эту игру, наконец-то знаменитую, потому что э, говорили, что э, можно действительно много информации почерпнуть из нее, посмотреть, как человек действует реально в жизни. Посмотрела, поиграла, очень понравилось поняла, что действительно есть определенные ошибки в моей жизни. Хотелось бы уже выйти на большой рынок, на рынок уже больших покупок, сделок и так далее. Нужны гораздо более кратчайшие пути. Я начинающий инвестор, я предприниматель. Хочется, наверное, от себя и от жизни взять чего-то большего. В общем, хочу инвестировать, я думаю, все получится. Игра для меня каждый раз, что-то новое открывает, свою стратегию в жизни, работы и, и всех действий то есть она полностью на мой взгляд, во всяком случае меня она точно проявляет головную мысль, но она всегда со мной по жизни надо брать и делать узнать новые инвест-стратегии познакомиться с новыми людьми узнать, что вообще есть снова в мире инвестирования возможно найти кого-нибудь для команды которая мне в дальнейшем пригодится чтобы сделать новые инвест-проекты я пришел поиграть познакомиться с новыми людьми да Зарядиться энергией, получить много удовольствий Да, безумно, безумно прыгаю Мы сегодня победили Вышли из колесиных бегов Это было круто, классно Хотелось давно поиграть в эту игру Начать, да? Но не просто там Можно поиграть, в принципе, самому купить, да? Но хочется Научиться у профессионалов Это все дело, правильно? И познакомиться, естественно С, с новыми людьми и окунуться в атмосферу, ну, все-таки с людьми общаешься, есть какая-то своя атмосфера, территория инвестирования все-таки дает свои положительные эмоции и настраивает на, на инвестиции, скажем так.